Это ты на обесинке готовишь? Да. Время есть, погода. Стоит еще. Надо работать. Согласен. Тут фильтра готовые. 63-й стоит. Просверленный. Здесь я фильтра готовятся. Края выравниваются. А, он уже снял железки. Выровнялись края. Я обычно нагреваю, выравниваю, холодной водой смачиваю. Они форму принимают ровную. Санек туда вставляет арматуру. Она у него лежит. Сутки выравнивается. Завтра у нас скважина вручную под 110 трубу. Работать будем мы канализационной трубой. Вот такой вот. Полочной стенки 3 мм. По 2 метра трубы. В данных местах скважины неглубокие сверлили отверстие, стружка. В данных местах скважины неглубокие. О, Роман, здорово! Здорово! По 14 метров, по 15 скважины. И данная труба там а, очень часто используется. И данные трубы, скважины с данных а, труб уже работают по 20 лет. Поэтому вот и... Ну еще плюс в целях экономии, скажем так. Потому что все равно денежек немного у людей. Поэтому пенсионеры и так далее. Поэтому здесь как бы оптимальный вариант данная труба. Вот. Сейчас намотаем леску. Замок замок сделаем. Так, это 110 -я труба у нас. Нет. На нее нужна сетка шириной 40 сантиметров. Чтобы получился замок замок. Вот. Прям в аккурат сюда налазит Замечательно Я как бы вот не особо любитель этих труб Канализационных вот. Но Тут карты так сложились, что Данная труба самая оптимальная в этом месте Там, кстати, водонос Песок такой нерыхлый Прессованный Очень долго заваливается Поэтому вот данная конструкция будет самое то. Так, заканчиваем делать фильтр. Замок в замок на 110 трубе. 40 сантиметров ширина, сетка, тканная нержавейка P52, по одному сантиметру замки с каждой стороны. Отверстия сверлены. Отверстия сверлись вот таким вот новым сверлом. Оно для металла. Максимальный диаметр 20-20, где-то где должно быть написано. А вот. Видно, нет, не видно Вот так Ну не видно, 20, короче, максимально А вот, видно Сверхит замечательно, без стружки Аккуратно Чтобы не лопнуло Вот они замки По сантиметру Хорошо, вот он замок. Сетку, сетку поставили, хомуты поставили. Теперь делаем импровизированную заглушку, потому что на эти трубы заглушки не продаются, приходится маркетанить. Можно было бы. 5-литровую бутылку разрезать, но она больше подходит для 125 трубы, это 110-ая все-таки. Давай, сейчас я подержу. Так, у нас уже стемнело, Александр грузит трубы. Фильтр готов. Вот он стоит. Насос сейчас, да, он будет взять, потому что бурить будем мощным насосиком сделали по-быстрому бур сейчас покажу вот так вот опа сделали на 140 с половиной думаю этого будет достаточно прям буквально за час его сварганили с хорошего металла с такого В прорези сделали квадратные квадратную чтобы вода лучше выходила вот здесь вот заточить завтра опробуем соком давали 4 метра рядышком 4 метра до зеркала кончалась вода как она полтора и приехали бурить скважину под 10 трубу сейчас будем разгружаться покажем с снимем весь процесс покажем что как чему трубы фильтр отверстия вот у нас 2 метра фильтр чуть меньше небольшой отстойник а хотя нет отстойник нам нет решили не делать здесь отстойник 32 с собой на всякий случай все, разгружаемся, приступаем. Сначала бурим 90 диаметром, потом разбуриваем на 140. -то, -то да. Да, зачем воды мало, не надо, нормально, будем чистить лучше. Насос. Валера спасибо за насосик, за буровой. Кому нужен будет буровой насос, ссылку под этим роликом поставлю на Валерину страничку в ВК. Валера занимается оборудованием насосным, можно будет с ним пообщаться. Высылал. Может, давай я побольше, а? Ну воды мало, зачем побольше? Да воды нормально. Ну, и скончается сейчас. Нормально. Ну, смотри. так технологические лунки вырыли насос установили план такой сейчас бурим 63 пикой 90-м диаметром пробуриваем полностью скважину и потом расширяемся уже большой пикой на 140 с половиной ну и обсаживаемся вон они труб лежат что падает пойдем посмотрим колодцы как правило откачиваются ну не все но большая ага, видно вот под упала на метарок наверное Рубы соединили по 2, получается одна свеча 4 метра. Фильтр. Сейчас приступим к бурению и посмотрим, что получится. Начинает выхватывать воду, уровень упал. Ехали тогда. Не, не, не, мы заговорим, ты можешь. Тихо, тихо. Ровно, ровно, ровно, ровно, ровно. <с> Такой бывает Насос мощный После БЦ вот. На хомуте вырвало шланг Так, все, пробурили 11 метров Дальше пошла у нас глина, водоупор Пробурили 90 м диаметром Сейчас будем расширяться Сейчас штанги достанем Бентонит замесим и будем разбуривать скважины. Thank <laughs> you. Диаметр получается, сейчас будет 6 метров, бинтанит, скорее всего здесь не понадобится. Поехали! метров есть. Будем дальше. Падает он у нас, да? Хули-хули-хулиган Дайпси газ А уже, это, Академия, не... Академия о... да. Или даже университет, что-то такое. Академия, да, да, да, что-то такое. Все. Универ. универ. Олег, можно выключить от нас мотор. А? С собой не взяли мой оголовок. Но сейчас под способами прокачаем. Сверху мы сейчас санек замотает, скочим. Рабочий вариант, в принципе. Прокачиваем скважину воды. добавим немножко, потому что здесь песочек не осыпается в этих местах сам. Надо им помогать. Хотя такие скважины не прокачивают с компрессором, но глубина небольшая, зеркало близко. Можно все это сделать. Сейчас покажем. Отпускаем кислородный шланг. Далее воду. Ой, воздух, воду. не выкидывают. Здесь ее гоняет. Ее потом надо будет засыпать на все делать. Именно засыпать. Населяет он, видишь? Мы можем выключить. Настраиваем насос. Норый кабель подвязываем к шлангу, чтобы не путался. И сейчас будем прокачивать скважину. Звони. Давай. Кого звоним? ноутбук надо забрать. Конечно, для этих скважин не предназначены. Ну вот сюда сейчас поставим? Ну да, обычно одевают, да. И они раскручиваются в скважине, и трубу могут разбить, и водонос запрессовать. О, вот он. Так, теперь его мотануть надо чем-нибудь, а? Изоленты Стяжек нет? Да есть, кстати, стяжки. Стяжку поставили и все. Давай. часа. Да, по-своему В час этот насос выдает слабенький для прокачки пойдет а -а -а. так вода уже светлеет у нас динамический уровень не падает все замечательно так ну все скважина прокачана часик подождали мы вода визуально не падает напор тут все замотали сейчас александр поедет на вторую скважину с напарником с вячеславом вячеслав выехал на своей машине сейчас мы встретимся по дороге с ларгуса все переложим коллега к вячеславу и они поедут тут рядышком будет еще одну скважину я поеду по своим делам так скважина получилось у нас 11 метров сначала прошлись мы 90 буром а потом расширили а потом расширили скважины скважность по 40 буром обсадились фильтр 2 метра труба рыжая канализационная почему такая труба ну скажем так в целях экономии инициатива не наша была вот в данных местах скважины с такой трубы стоят уже по 10-15 лет. И поэтому он позволяет, в общем, если все правильно сделать, то все работает, все замечательно. Поэтому вот такая труба. Я как бы не особо приветствую данные трубы, но иногда приходится делать по тем или иным причинам. Но повторюсь, что в данном месте такие трубы уже работают по 10-15 лет скважины. Вот Грунт мы здесь знаем какой, поэтому мы и пробурили данными трубами. А так, конечно, нужно ставить нормальную трубу. Либо 125-ю, либо 110-ю, либо 90-ю. Синяя труба, хемкоровская, как правило. Вот это так. А, бурили мы буром однолопастным, скажем так. Как правило, такие скважины бурятся либо трехлопастным, либо четырехлопастным. Ну, разбуриваются, я имею в виду. Потому что однолопастным ну, сложно все равно бурить, разбуривать. Особенно такая глина. А, сальники убирать. Вот. Ну, просто заказ поступил буквально вчера. Вчера мы быстренько сделали бур. Самый простой вариант – это однолопастной. Было сделать поэтому сделали по-быстрому и вот, купили, сделали фильтром приехали скважина готова ну все в принципе как то так так что вручную под 10 трубу под 125 трубу бурить можно а, неглубокие скважины где грунт позволяет все это реально без установки без МГБУ все это можно сделать а, и 30 метров бурили и 35 бурили и 38 бурили вручную по 110 трубу это очень тяжело это очень нелегко но иногда когда деваться некуда скажем так либо установки нету либо ну в общем можно это сделать так что как-то так все поехали мы. спасибо за просмотр данного видео я думаю что оно было полезно если это так то лайкайте его там где вы его смотрите это будет хорошая обратная связь мы увидим что эти видео для вас полезны Прямо на экране вы видите большую красивую кнопку. Нажмите на нее прямо сейчас и вы сможете перейти на специальный сайт, где мы приготовили для вас подарок. Кликайте по кнопке.